Клево всем, друзья. Сегодня 1 марта. Всех с первым днем весны. А я приехал на канал с поплывочной удочкой, половить карасика. В этом канале есть карасика, красноперка, таранка, плотва. У меня будет основа карасика. Все буду делать для ловли карасика. Вот такая 6-метровая удочка. Какой-то китаец недорогой. Посмотрим, что получится. Думаю, будет очень интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Так как в планах у меня именно карась, прикормку буду делать тяжелую и даже немного с грунтом. Хотел больше грунта, но очень сыро, смог насеять довольно немного грунта. Хотелось бы раза в три больше. Вода, э, вода холодная, поэтому Думаю, грунт будет не лишним. Хотя, если по теплу, для карася можно было бы смело делать просто тяжелую прикормку, и этого бы хватило. Но так как вода еще холодная, рыба только начинает активизироваться, поэтому наша задача сделать прикормку победнее, но в большом объеме. Чтобы рыба скапливалась и постоянно рылась, поднимая муть создавая ажиотаж, выбирая частички корма. Значит, мешать мы будем Черный лещ Кватва, тоже Черная Увлажненка И Мотыль Увлажненка Вся прикормка мелкая Будет Пылить в числе вкусных частиц мы добавим немножко мотыля прикормку. Буквально немножко, чтобы он был, чтобы рыба искала его, выбирала, создавая муть, поднимая ажиотаж. Для начала добавим немножко воды. Этот. земля очень влажная, очень сырая поэтому в нее мы ничего добавлять не будем. вон никакой влаги. Она и так уже очень сырая. Прикормку сделаем чуть-чуть сначала суховатой. Когда смешаем прикормку с землей, тогда уже будем выводить до нужной влажности. Ну вот, первый этап самой замеса прикормки водички добавки готов. Пусть она раскрывается, настаивается. А мы пока займемся водичкой. Палка будет происходить со дна, поэтому мне нужно точно выставить глубину. Сам поплавок у меня огружен так, что если все грузила, включая подпасок, находятся э, на дном, то антенка погружается относительно тела миллиметров на пять, и большая часть антенка торчит. Таким образом я буду лучше видеть поплевки. Чтобы правильно выставить, мне нужно, чтобы поплывок тонул. Для этого я небольшую дробинку поджал на крючок. Легко потом снять, зато я сейчас начну правильно умереть. Поставил примерную глубину, забрасываю в точку воли. Поплывок утонул. Начинаю постепенно увеличивать глубину. на данный момент поплывок торчит так что его тело на несколько миллиметров выглядывает из воды это говорит о том что основные груза основные груза у нас поднялись на дном а подпасок еще э, лежит на дне. Чуть уменьшаю. Плувок утонул. А Ну, проверим, может, тут обрыв. Да, тут вместе ловли идет э, по понижение дна свал чуть подтягивая поплывок, антенка начинает торчать. Вот, на данный момент антенка торчит где-то на сантиметр. Если я чуть-чуть на себя подтяну, по свалу вверх, антенка торчит так, как я отгружал поплывок. Значит, вот в том месте, где сейчас находится поплывок, дробинка лежит на дне, на крючке. Значит, крючок касается дна. Теперь... Мне теперь у меня поводки все по 15 сантиметров. Я знаю, что вот эта глубина, вот эта глубина, это вместе ловли крючок лежит, касается дна. А мне нужно, чтобы крючок лежал на дне. Чтобы точно знать глубину вместе ловли, основную отметку, я на удочке маркером делаю отметку. Вот это нулевая отметка. Нулевая отметка, когда крючок касается дна. Поводок у меня 15 сантиметров, а мне нужно, чтобы он сантиметров на 10 лежал на дне, чтобы подпасок был поднят мы добавляем глубины в районе 10 сантиметров сейчас поплавок будет у меня в этом месте тонуть поплавок утонул теперь снимаем вот эту дробинку и поплавок должен выйти на нормальную рабочую глубину Все, отлично. Все. Нашли нужную нам глубину. У нас крючок лежит на дне, а подпасок сантиметров на 5 поднят на дном. Но там свал, поэтому чуть-чуть подтаскивая к себе или закидывая чуть дальше, можно чуть варьировать. мы ловим на самом прямо на свале. Именно для отмера точной глубины, чтобы знать точно, где мы будем ловить точно выставлять глубину поводки нужно делать всегда одной длины это нормальная длина примерно в среднем в районе 15 сантиметров поэтому и для ловли на поплавок очень удобно и правильно пользоваться поводочницами рекормка у нас готовая она слегка суховатая из-за того что гром мокрый сильно сырой это нам подойдет Теперь грунт высыпаем в прикормку все это добро перемешиваем если бы был грунт не сырой я бы грунта взял раза в три больше чтобы было хотя бы один к одному с прикормкой Ну что готово в принципе просеивать я не буду все равно буду кормить шарами Оставлю чуть-чуть прикормки для подкорма, если он понадобится. Карась, вот это для подкормка, подкормку мы чуть оставили. Всю остальную прикормку мы будем выкидывать сразу. Карась, особенно на ближних дистанциях, очень осторожная рыба несмотря на то что он без проблем кушает прям с кормушек поэтому он хорошо ловится а насоски тому подобное он довольно капризен к шуму поэтому при ловле на удочки нужно соблюдать максимальную тишину И бывает такое что за корм даже небольшой подкорм полностью отпугивает рыбу она не подходит если при ловле на фидер он привыкает к постоянному шуму подача прикормки, шум, подача прикормки и он привыкает и подходит к приловле на мах когда тихо, тихо, тихо а потом бах, шум опять тихо, тихо, опять бах, шум он может такое полностью уйти с точки и больше не приходить поэтому вот эту всю прикормку мы сейчас выкинем сразу сейчас мы будем влепить шары с прикормки для удобства было удобно кидать шары будем лепить разной плотности шарики и вот эти все шары будем кидать в район ловли вот так как у нас здесь вал будем кидать чуть-чуть ближе нам нам не надо идеально все шары ложить в одно место так, забыл забыл добавить мотыля ладно немного добавим мотыля сильно много нам не надо тут вот, вот, старенький мотыль есть был заморожен а немного мы обязательно добавляем чтобы карась собираясь на точку, его выбирал из всей этой кучи. То есть на вот эту вот огромную кучу моталя мы добавляем довольно немного. В итоге у нас получится вкусно пахнущая большой объем прикормки с небольшим количеством живого корма. рыба собираясь на запах увидя что большой объем корма но есть практически нечего она будет стараться именно выбирать вот этого мотыля таким образом ковыряясь в прикормке поднимая муть таким образом муть будет сильнее звать еще рыбу создавать ажиотаж и таким образом Собирая еще больше рыбы. ну это в теории, посмотрим, что у нас получится в практике. если перед тем, как слепить шар, намочить руки, то эти шары получается сверху чуть более влажные, эти шары будут дольше лежать, растворяться. таким образом мы делаем шары которые в разное время начнут работу. Ну вот, шары готовые, Такая вот кучка получилась. И сейчас все это мы будем выкидывать в точку ловли за один раз. Прям идеальная точность нам не нужна. Чуть-чуть дальше, чуть-чуть ближе. Сюда и специально, тем более там свал. Закормились, теперь у нас есть 20-30 минут, пока отпуганная рыба начнет подходить. Спокойно попить чайку и одеться потеплее. Рыбка подошла, поклевывает. Вроде пока все у нас получается. Пробуем дальше. Попадается таранка, попадается карасик. красавчик боец раз поклевывает значит все сделали правильно надеюсь клевать не перестанет удочку оснастил основная леска 0,14 поплывок на данный момент стоит полтора граммовый вот такая вот тараночка Поплывок полтора граммовый, крючок 12 -м. на 10 -м. полотке. Вот такой боец, боец, хорошая пираночка, хорошая, не убегать, не убегать, вот такая красавица. Тараночка это хорошо, но мне больше нужен карась. Карасик небольшой. Маховая удочка, если правильно ее работать, при условии, что она достает рыбу, очень убойная вещь. В принципе, со своей подачей легко может обловить фидер. Главное, чтобы достать до рыбы. Если рыба стоит рядом, мы работаем тихо, правильно закормили, правильно подаем насадку, правильно отгрузили поплывок. Сделали максимально чувствительным. И получается очень ловистая вещь. Я неоднократно попадал, туда, меня на мах, я ловил на фидер, а меня на мах, просто разделывали в хлам. У меня даже шансов никаких не было. Другое дело, если рыба стоит далеко, и маг до нее не достает тогда жим так тогда у маха нет шансов да. легкой легкими удилищами конечно ловить полное удовольствие. даже небольшая. Рыбка доставляет огромное удовольствие. Отличная погодка. Вчера целый день поливал дождь. Сейчас распогодилось. Выезжали из Краснодара тоже моросил. Сейчас отличная погодка. Приехали сюда, пол восьмого было температура минус два лужи были прихвачены, сейчас уже чувствуется плюс, ветра нету, пол очень комфортно, если погода не испортится, то будет отлично, рыбка есть, рыба клюет, наша задача ее наловить. Приловлено мах, так же как и приловлено фидер. Разная игра, поджиговка, притормаживание, отлично. Сказывается на поклевке рыбы. И сюда. Горасик. На вот такую оснастку, когда основная 0,14, поводок 0,1 с полтора граммовым поплывком я ловил амурчиков до килограмма в принципе без проблем. При правильной ловле на мах в работе всегда используется только одно удилище. Если правильно оснащенное удилище, правильно закорненная точка, правильно отгружен поплывок, правильно выставленная глубина, то будете с ловом практически всегда, если вы достали до рыбы. В принципе, можно иметь три удилища маховых, ловить на одно, чтобы в большинстве случаев оказалось с рыбой. Это четверку, шестерку и там семерку, восьмерку удилища. И в большинстве случаев вы будете с рыбой. Но при этом ловить всегда на одно удилище. На данный момент сназка у меня совершенно классическая для большинства условий. Под 15-сантиметровый поводок. Потом подпасок небольшой, примерно в районе 15-20% от высотоподвижности плавка. И примерно в 30 сантиметрах, 30-40, основная масса грузил. Есть, это основная, скажем так, классическая э, э, оснастка, которая подходит для большинства условий ловли. Рыбы на точке очень много скопилось. Клюет практически в лед, буквально через несколько секунд. Потом пробовал закидывать и дальше, и ближе, результат одинаковый. Единственное, когда дальше по свалу, получается больше таранки. Когда ближе, больше попадаются карасики. ловить удилище какое-то китайское даже не могу понять что за название таких даже и не слышал но довольно легкая приятный строй концевой само довольно быстрая, а в конце отрабатывают даже не по крупной рыбе отлично не тяжелая ну, я ловлю все равно с подставкой если есть, есть такая возможность я не являюсь спортсменом, никогда им не был. Платформа. Это подарок моего друга Александра Шугаева. Саня, привет дружище. У меня серьезная травма спины. И после рыбалки на стульчике могу вообще перестать на какое-то время ходить. Спина не выдерживает нагрузки. А вот именно на платформе я без проблем целый день провожу сессию. Себя отлично чувствую, без всяких нагрянок. Поэтому я искал себе какой-нибудь недорогой стульчик. Думал, э -э, без педаны что-нибудь купить. Сейчас такие модели начали появляться. Я нашел на ebay. Но ну, Саша предложил мне вот свою первую платформу. Спасибо тебе, дружище. Иди сюда. Вау, вау, вау класс. Шикарно. Рыбы очень много, уже несколько штук попалось сбагренных. То есть на точке там просто зверский ажиотаж. Поверьте, маховая удочка с катушкой, с толстой леской совершенно не нужна. Не надо закидывать, максимально стараться далеко. Нужно лучше прикормить рыбу большим объемом прикормки правильно. И ловить там, где тебе комфортно. Чем закидывать какую-то даль, ставить большие поплывки, не видеть поклевки. Попробуйте половить на вот такие простые маховые удочки и вам очень понравится. Поклевки видно изумительно. Если правильно отгрузил, я вижу, когда чуть-чуть приподнялось, рыба приподняла, у меня появляется черное тело самого поплывка. Я вижу, рыба взяла и приподняла. Антенка уменьшилась, иначе рыба потянула, придавила, держит. Все поклевки видно очень хорошо, даже с моим зрением не очень сильным. Придавил и держит на месте. И резко не уходит. Значит, это скорее всего карась. Так и есть. Антох, кайф! Я, Я тебе говорю. Я Ты веришь мне, что кайф? Нет. Вот такие экземпляры тараночки попадаются. Вот что интересно получается. Стал ловить Нет. на чистого мотыля без опарыша. Пошли карасики. Отрезал таранку насадкой, возможно возможно из-за того, что на дне прикормки добавлен мотыль, карасик на него реагирует. Таранки подавай в первую очередь опарыша. Вот уже несколько подряд карасиков поймал и ни одной таранки, и именно на чистого мотыля. Сейчас попробуем чуть-чуть подсадить мотылю опарыша. забагренный и таранка отошла тоже возможен как вариант зашел массово карась и отошла таранка тоже как вариант возможен Пока проверяем карасик да возможно таранка просто за карася отошла Классная погода, первый весенний день, и нас так порадовал погодкой. Отлично, супер все. Класс. Иди сюда, иди, иди, иди, карасик, да, карасик вытеснил вытащил таранку, собралось много карася, он вытеснул таранку. Она стоит выше а на дно опускается реже, вот, это на белого, вот на белого пара да. четырёх. Да, значит это не моты сработал, это просто карась вытеснял каран. Сейчас ловлю на, просто на опарышах и бьют только караси. Хорошая, добротная, азовская красавица. Ну вот, друзья, и половили сегодня. Маховая удочка рулит. Отличная рыбалка. Все получилось, как я и планировал. Хватило на целый день одного утреннего закорма, который я сделал. И все отлично работало. Карась сразу не зашел. Подходил постепенно сначала клевала во всю таранка в один момент была ситуация когда я перешел ловить чисто на мотыля и у меня начал ловиться только карась подумал что именно мотыль нужен карасю но как оказалось это была небольшая ошибочка просто подошел карась и отогнал таранку и стал ловиться на все Наживка роли не играла. Белая опарыш, красный опарыш, мотыль, комбинации, клевал совершенно одинаково. Рыбы было много, стояло очень плотно на точке, много обогрелось. Пробуйте, я думаю и у вас будет получаться. Ставьте класс, подписывайтесь. До новых встреч, друзья.